Привет, любители психотерапии! Добро пожаловать обратно на наш канал. У тебя есть влюбленность? Возникли проблемы с определением, если они чувствуют то же самое по отношению к тебе, что ты чувствуешь по отношению к ним? Ну, есть несколько знаков языка тела, это вместе взятое может показать, влюблен ли кто-то в вас. Вот шесть признаков языка тела, указывающих на то, что вы кому-то нравитесь. Номер один, их туловище повернуто к вам в группе. В следующий раз, когда вы будете вести беседу со своей группой, обратите внимание, в каком направлении обращено их туловище. Если их туловище повернуто к вам, это может показать, что они заинтересованы в вас. Кроме того, обратите пристальное внимание, чтобы, если их грудь является более расширенным и открытым, или закрытым и обращенным внутрь. Открытый язык тела часто показывает уверенность. И если они продолжат показывать эту открытость, по мере того, как вы приближаетесь, это может означать, что они приветствуют вас в этот разговор. Если их язык тела закрыт, это может означать, что они бескорыстны или они могут быть застенчивыми. Если их лицо раскраснелось, и они кажутся застенчивыми, нервными и тонко улыбаясь тебе, ты мог бы им понравиться, но они просто застенчивы. Обратите внимание и на другие признаки. Это важно понимать, что некоторые люди могут быть просто застенчивыми. Но если кто-то чувствует себя с вами совершенно некомфортно, тогда лучше всего уважать их пространство. Во-вторых, они отражают язык вашего тела. Вы слышали об эффекте хамелеона? Это когда мы неосознанно подражаем манерам другого человека, поза и выражение лица. Мы отражаем их язык тела, часто потому, что они нам нравятся или хотим, чтобы мы им понравились. Если вы заметили, что ваша влюбленность начинает отражаться ваши жесты и язык тела, это может означать, что они находят вас привлекательной и «хочу узнать тебя получше». Корт Нигитер, специалист по сексу и отношениям, заявил, что люди начинают отражать друг друга, когда им удобно. Таким образом, вы можете быть в состоянии определить, когда кто-то он привязан к тебе и любит тебя, когда они медленно начинают подражать вашему поведению. Номер три. Они склоняются к тебе. Итак, что насчет того, когда вы двое сидят довольно близко друг к другу? Твоя пассия не боится сидеть рядом с тобой, склониться к тебе? Склоняются ли они к вам? Есть какой-нибудь шанс, что они вступят в разговор? Когда кто-то склоняется к вам, он на вашей стороне. Обратите внимание, кто наклоняется друг к другу во время разговоров. И это, вероятно, самые близкие друзья или любовники. Так что, если вы заметите свою пассию, используй любой шанс, который они могут получить, чтобы стать ближе к тебе, похоже, им с тобой комфортно, и вы им тоже можете просто понравиться. В-четвертых, они часто незаметно касаются вашей руки или плеча. Еще один простой знак, на который стоит обратить внимание – это легкое прикосновение к вашей руке или плечу. Они могли бы легонько подтолкнуть вас под руку, или, может быть, их рука соприкасается с твоей. Они могут оправдать это как случайность, но они, вероятно, хотят быть так близко к тебе в первую очередь. Если они не заявят, что это несчастный случай, они могли просто пытаться, чтобы преодолеть барьер неловкости и чувствовать себя комфортно с тобой. До тех пор, пока вам обоим будет комфортно, это хороший знак, что вы двое могли бы быть больше, чем друзьями. Номер пять. Их лица раскраснелись, и их температура очень высокая. Хотя вы можете подумать, что они выглядят сексуально. Являются ли они физически горячими? Я имею в виду, они теплые? Высокая ли температура их тела? Когда кого-то влечет к другому человеку, температура их тела может повышаться, когда они с ними. Так что, если ты начнешь разговор со своей пассией, и заметьте, что их лица внезапно краснеют, это хороший признак того, что ты им можешь понравиться. Они могут отвернуться вниз из-за нервозности, или может быть, они широко улыбаются с мгновенным счастьем видеть тебя. В любом случае, покрасневшее лицо может означать, они на самом деле тоже сокрушительно для тебя. И номер шесть, они смотрят на тебя и улыбаются или смеятся в вашу сторону. Итак, у нас раскрасневшееся лицо, склоняющееся к вам, отражая язык вашего тела. Что еще? Конечно, классическая улыбка при виде вас – это всегда хороший знак. Но еще лучше, если они будут в группе, и они смотрят на тебя, когда улыбаются. Если кто-то скажет смешную шутку, кому твоя пассия поворачивается к тебе, смеясь? Это ты? Хм, возможно, ты им нравишься как друг. Или если их лицо тоже раскраснелось, похоже, ты им можешь понравиться. Итак, кто-нибудь проявляет какие-либо из этих знаков языка тела вокруг вас? Кто? Это твоя влюбленность, твой друг? Не стесняйтесь поделиться с нами в комментариях ниже. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. И если вы это сделали, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделись им с другом. Подпишитесь на Немиркина и нажмите на значок колокольчика уведомления для получения большего количества контента, подобного этому. Как всегда, суперспасибо, что посмотрели и увидимся в следующий раз.